Привет всем. Надеюсь, ваши праздники проходят так же приятно, как и мои. Вот я снова съездил далеко не в Московскую область и уже успел вернуться обратно. потому как погода испортилась. Но неважно. Свою, так сказать, стейк из лосося, в общем, мы сделали и съели. Я немножко подстал от того, что происходило в интернете, потому что там нет особого коннекта, такого серьезного, но, в общем, на обратном пути уже узнал, что, оказывается, Регина Тодоренко, э, что называется, не хочет умирать в медийном смысле и всего за неделю э, состряпала целый шедевр на больше, чем часа, который посвящен, как можно было догадаться, в общем, да, домашнему насилию, в общем, что называется, даже не знаю, что тут... Что тут первым приходит э, на ум? Какая-нибудь цитата, конечно, могла бы подойти, типа, вот такая, например. Дети, на домике, биндовы, -хо -хо. Талант. Настоящий талант. Вот я присоединяюсь в этом смысле талант. Настоящий талант. Тут не отнимешь. Вот, правда, ну, в общем... Как, как была инсталедия, так и осталось в общем, инсталедия в своем духе. А, хочу посвятить свое а, небольшой каст. Раз, разбирать там нечего, там нет ничего такого, что достойно разбора. Сейчас я про это скажу. Я хочу просто, так сказать, в двух, в двух, в двух аспектах пройтись по этому творению, скажем так, у которого выключены комментарии. А, комментарии выключены, я так понимаю, в двух, точнее даже в трех смыслах. Во-первых, чтобы те, кто ее кушал, не продолжили там обвинять ее в лицемерии. Что, в общем, вполне закономерно. Я, бы, я их понимаю. Я, в общем, <сёк> я, я тоже по этой части думаю в эту сторону. Во-вторых, во те, кто, собственно, имеет что-то сказать по теме и понимает, что тема раскрыта отвратно просто. Да? Совершенно. Вот. Ну и в-третьих... Так сказать, за эстетику, за качество исполнения того, что было сделано, то есть сделано все это левой ногой, конечно, вот. И, честно говоря, так быстро, за неделю, что даже приходит мысли некоторые, не было ли все это многоходовкой, может, она просто под шумок нашла повод разорвать контракты, которые сама разорвать не могла по каким-то причинам с тем же Pepsi каким-нибудь, то есть, типа, сделали так, что, в общем, ей подарили этот, а, а заготовка уже была сделана, то есть, ну, в общем, многоходовку исключать нельзя, что это все просто медийная многоходовка, ну и то, что просто хочется кушать, а резко сразу все там убрали ее там из всяких там женщин года. Меня журнал Гламур порадовал там. Я просто увидел другое видео Регины, и Она просто не способна сказать два предложения, не перейдя на мат. И, в общем, журнал Гламур, я думаю, сам себе достойно выбрал женщину года и сам же ее исключил. Зря. В общем, могут, кстати, вернуть и обратно за особые заслуги. Не знаю, как, как пойдет, что называется. Так вот, про два аспекта. Первый аспект э, — Medium, второй аспект — Message. Э, как мы все знаем, the medium is the message, да, в, в известной степени. Вот. Но я хочу все-таки пройтись по двум вещам. Ну, во-первых, <coughs> что касается самой Регины, конечно, ее вот этого появления. Ну, понятное дело, что не верю ни единому слову, естественно, само собой. Я и тем-то, кого она снимала, не верю. Лица все знакомые, да, все эти уже там, они, в общем, видимо, ждут окончания... Окончание карантина, а тема подзатухла, им надо как-то ее обновить. Ну, видимо, ей предложили, так сказать, способ извиниться, если это было извинением, Помните, такое была серия Южного парка, там, как Стэнли Марш извинялся перед чернокожими, там вот это вот Apologize, apologize. Ну, кто смотрел, то знает, о чем я. Вот такое впечатление от Ригены Есть в принципе, наверное, тему можно развить, я считаю, если бы чуть-чуть посерьезнее к этой теме подойти, то можно было бы, я, я не удивлюсь, если так и будет, скажем, спустя буквально еще недельку или две, Регина появится в тех же самых своих там этих интернетах, уже, значит, с, там, с нарисованным этим фингалом каким-нибудь там, или ссадиной, там или пер перевязанной рукой, вот как пострадавшая в собственном доме вдруг неожиданно. Мастер-класс у кого ей взять есть по фейкапу, это называется фейкап, когда мейкап изображающий какие-то там ранения, которых нет на самом деле. У нее есть Саша Митрошин, она большой специалист, она проконсультирует, появится и будет такое изображать. Э -э -э, я и не знала, что оказывается эта проблема касается всех, а тут такая неожиданность, буквально вот только что я сказал, извините, а тут мне самой прилетело. Ну, такое тоже не исключено все может быть и так сказать а мы тут что сделаем сделаем вот так вот Здесь аплодируют, аплодируют. вот мы поаплодируем вот так как волк зайцу ну погоди на там шлеп-шлеп-шлеп ну, общем. <свеч> Я уж не знаю, было ли это спланировано, или просто Регину решили использовать, так сказать, повторно. Или она пришла, что называется, на расстрел, делайте что хотите, но мне нужно туда вернуться хоть тушкой, хоть чучелком. Ну, ей предложили, видимо, вариант, который подойдет, что называется. А то уже сами эти героини уже, их, уже, уже видеть невозможно, да, все одни и те же лица, все эти. Пушкина, Попова, Давтян, и слова одни и те же, там и, и цифры одни и те же. Нет, 14 тысяч они теперь больше не произносят. Теперь они произносят 60 миллионов. Сейчас по содержанию чуть дальше будет. Ну, в общем, «Медиум», конечно, выбрали так себе. Так себе. Я ничего не знаю там о личной жизни этой Регины, но все это выглядит, в общем, мягко говоря, очень натянуто. Честно говоря, вот история с Региной сейчас, как она вошла в резко в эту тему домашнего насилия, мне кажется, является тонким намеком, возможно, к тому, как в эту тему вошли другие известные героини. Та же, сами вот эти вот, госпожа Пушкина, госпожа Попова, госпожа Митрошина. То есть, возможно, просто им однажды сделали, так сказать, предложение, от которого они не смогли отказаться. Сказали, вот, ну, нужно вот эту тему копать. Либо вы будете вот это делать, либо, в общем, вас не оставили им выбора, как там было, да. Либо твои мозги, либо, либо твоя подпись будет на этом контракте. Ну, вот, кто-то из них однажды сделал, и теперь вот вынужден эту тему курировать. Я это понимаю, в общем, могу, могу понять, это многое объяснит. Вот. ну не суть, важно В принципе, и бог бы с ними, чтобы эти люди э, обсуждали обменивались информацией по этой теме там, И даже пусть бы они ее раздували там, в миллион раз, как они это делают да, Даже это фиг бы с ними Если бы они только не пытались изменить законодательство Вот тут, конечно, все серьезно Потому что, конечно же, что касается содержательной части Конечно же, все те же самые левые данные Все это в лучшем случае глупости В худшем случае ну, прямой подлог по данным и все, кто этой теме уже успел коснуться с осени, все знают, в общем, в каком месте тут в рот. Уже, ну, уже, уже по памяти даже уже просто лень лазить, как бы, да, повторно все это искать, все эти заново ссылки. Там заседание в общественной палате, все это видели. Там там масса людей выступала и с цифрами, там, и представители МВД были. То есть все это, вся эта хренатень там, про 16 миллионов пострадавших. Все это, в общем, понятно, что все, все это дутое, в общем, и... Я не пойму, что они обижаются, когда говорят, что это двигают э, тем, феминистки и западные агенты. Ну, вы же по факту западные агенты. Ну, что вы, ну, ну, там, странно, что здесь не было этого центра Анна, но он же, имеет, он же является западным агентом. Чего обижаться на то, что это по факту есть? Там, вы себя причисляете к феминисткам, ну, значит, вы в этом участвуете, значит, вы и двигаете. Чего обижаться? Ну, вы примите наоборот, что да, мы двигаем, вот, вот ну, нет, упираются, нет, мы не западные агенты, мы не феминистки. Скажите еще, что мы к ЛГБТ отношения не имеем. Вот. И Саша Митрошин тут тоже там, да, со своим личным опытом там, тоже, тоже никаким боком не относится. Но относится же? ну Признайте просто как факт. что юлить-то, собственно? Да, феминистки, да, западные агенты, да, ЛГБТ. Ну вот. Почему так получилось? Это хороший вопрос, но он в общем в рамки фильма не вошел. Фильм, естественно, достаточно дешевое и в полевом и в переносном смысле а -а агитационное просто какая-то я даже как это назвать. Ну, в общем. Агитка в стиле Гебельса. И, ну, прост, простой пример, почему это именно Агитка, а не что-то другое. Потому что в фильме нет ни единой точки зрения с противоположной стороны. У меня как-то был каст такой, типа, как, как назывался, что-то, типа, как опознать э, шарлатанов в таком духе. Найду ссылку брошу. И вот это типич, типичные шарлатаны, которые вторую сторону. А даже, даже не то, что их могли хотя бы каких-нибудь деланных там. Они там что там они упоминали? 40-40 которые толком, в общем, этой темы и не коснулись по факту, да, то есть вот, кто крутился вокруг этой темы в э, осенью, помнишь, там 40-40, они были там боком каким-то, да, и, и, в общем, и толком где они были, что они делали, никто толком и не знает, вот, а то, что было, там, не знаю, сотни тысяч других совершенно людей, которые участвовали против, в том числе женщины, это, в общем, никому не интересно, а зачем, действительно, у нас, мы же, как бы, все за объективность, вот, то есть это так, качество, если она как журналист себя позиционирует, то это качество журналистики, собственно. Ну, тоже это в сторону и Пушкина, и там, и они же там все журналисты, типа. Касаемо Цефири, значит, там тут промелькивал цифра в очередной раз, там уже 16 миллионов, 14 тысяч уже так за язык поймали, что они уже боятся вслух произносить. Теперь они 60 миллионов и ссылаются на Росстат. Ну что ж, давайте посмотрим на эту вот, так сказать, агитку, которую они берут с ростата. Сейчас я ее открою. Так, нет, это, это нам здесь не нужно. Это нам здесь не нужно. Вот, например. Это первая ссылка, которая находится на, собственно, Росстате по ключевому слову «домашнее насилие». Ну, Росстат, то бишь ГКСРУ. А, а Отчет этот называется, что-то такое, там, какие-то промежуточные итоги, что-то там, программа про здравоохранение, там, в общем, типа женское, а, репродуктивное, что ли, здоровье. В общем, тут мужчин вообще надо найти с лупой. Вот, там есть глава, которая называется «Насилие в отношении женщин». Ну и, собственно, как несложно догадаться, ни глава 17, ни глава 19 не говорит о насилии в отношении мужчин. А зачем? Кому-нибудь интересно? Вам интересно? Зачем вам это знать? Нет. У нас только один, одна из категорий людей, против которой у нас совершается насилие. И, ну, и, по крайней мере, которая имеет значение. А эти, ну, что их жалеть там? А эти Тоже люди. То, ну, они тоже люди. что, Тоже, тоже. Ну, в общем, даже то, что они тоже, не означает, что у них должна быть отдельная глава происследования. Вот. Те, кто вообще этой темы не касался, напоминаю, что, в общем, по... там, где такие вопросы все-таки задают, то есть, а что в отношении мужчин существует, то выясняется, что практически по всем возможным разновидностям домашнего насилия, насилие со стороны женщин в совместной жизни превышает насилие со стороны мужчин. Там есть буквально пара пунктов, по которым женщина отстают По памяти удушение и, по-моему, убийства из огнестрельного оружия Это единственные два пункта, по которым есть несущественное превышение Они там близки все равно друг с другом, Но несущественное превышение со стороны мужчин Ну, естественно, говорят, что во многом это из-за именно соотношения физической силы То есть, во-первых, женщины не умеют пользоваться оружием а Во-вторых, просто сил не хватает задушить да? И вот это единственная причина Косына в эту сторону подтверждает тот факт, что Когда сравнивает насилие в отношении детей То есть заведомо более слабых то женщины там далеко превосходит мужчин, вот. А если еще там и какие-то косвенные там все эти считать там, что психологические условия, когда действительно, ну, для детей становятся условия невыносимыми что, например, просто постановка их в опасную ситуацию, например, вот, ну, там, проживание совместное с неродными, там, этими мужчинами, то есть просто, когда риск возрастает. Я тоже эту тему раскрывал неоднократно, у меня было, что-то было из последнего, про гречку, там была гречка, Дети, гречка, насилие, что-то и у Уоррен Фаррелл, по-моему, был такое Тоже про это раскрывалось. То есть, грубо говоря, единственный способ сфокусировать, что у нас значит, главная и единственная проблема на женщинах, только один. Нужно промолчать о всех остальных категориях. То есть мы молчим про детей, мы молчим про мужчин, а что про них говорить? Ну, чё, а что? Кому это интересно? Вот. И, и, и, в принципе, я даже на это готов был бы закрыть глаза. Хрен с ними. Ну, нравится им как бы вот раздувать это там из мухи слона, там из своей эти там... Сколько у нас, я по памяти помню, что-то в районе тысяч, смертей, да, в год насчитали по, стати по статистике, и из них э, 3 четверти 750 это мужчины, то есть общая цифра жертв, э, ну, которую МВД озвучил, там, порядка 250 человек, ну, то есть 250-300, то есть вот масштаб проблемы, можно сравнить, например, для сравнения с, э, со смертями в ДТП, да? то есть разница будет на порядок, там, или на два порядка, там, никакой на порядок. На два порядка будет разница, да, как минимум. И это бы фиг с ним. Но опять же, естественно, они не могли этого не сделать, ради чего все это делается. Не просто, чтобы лишний раз сказать, что мужики вот такие, естественно, а это логичный вывод. Хоть они там пытаются, там, якобы психиатры, якобы психологи пытаются там, значит, заявить, что это полностью, значит, женская проблема, а мужчины тоже иногда, типа, вот, встречаются. Мужчины тоже иногда об этом очень, очень редко говорят. Естественно, потому что если уж кто любит сравнивать латентность в преступлениях, то <смех>, латентность в преступлениях домашней насилия против мужчин такая, что в общем, и, и не снилась этим э, статистикам. Вот. А там, где ее считают, я эти данные тоже приводил, в том числе, э, когда лично выступал в, в таких ми ми мини-дебатах в ВШЭ, которые были по этой теме посвящены, понадобится, я еще раз выступлю, не проблема, я могу обновить, я могу более свежие данные поискать. Тогда я очень кратко все делал, быстро. Нужно было очень, ну, времени было мало. Я думаю, сегодня можно что-нибудь поподробнее поискать уже на основе наших данных. Вот, в частности, из тех данных, которые были озвучены в общественной палате осенью. В общем, все будет, будет и ладно с ним. Но они же ведь под это дело хотят закон поменять. И они, естественно, даже в этом, вот, в этом фильме нигде толком и не сказали, а в чем, собственно, закон, в чем нововведение заключается и почему такое количество людей, в том числе женщин, против этого закона. А зачем об этом говорить, действительно? Просто вот нехорошие люди, не иначе потому, что они поддерживают домашнее насилие. Конечно же, нам просто хлеб, вот, хлебом не корми, дай кого-нибудь избить. Вот прихожу вот вечером и думаю, кого бы мне избить, вот, где бы мне найти. Вот. Они про это даже говорить не стали. А я напоминаю, что а, по большому счету претензий было, э, таких крупных претензий к этому законопроекту. Там, кстати, Давтян выступал, который, собственно, его и двигало. Ж Странно, что там Шульман не был. Может, она решила называется, <къем> дистанцироваться, потому что для нее, конечно, ну, просто, по-моему, это ниже, собственного достоинства вообще-то участвовать в таком, для, для интеллектуала. Э, не суть. Э, в общем, крупных претензий было три. Первое. Совершенно расплывчатые формулировки, где не пойми что, и не пойми как и не пойми, что означает. Потому что, то есть, любого человека можно ткнуть пальцем и сказать, что он что-то такое сделал. Любого абсолютно. Это была первая претензия. Вторая претензия отмена презумпции невиновности, то есть что человек, с человеком можно делать реальные санкции, вполне реальные, которые не, называют их не санкциями, а там профилактикой в кавычках. Но я уже предлагал в качестве профилактики кого-нибудь из них из дома выселить, просто чтобы они на себе проверили. Точно это ничего страшного или все-таки что-то страшное в этом есть? Я думаю, что одна ночь проведенная на улицу, должна была, по идее, поставить человеку мозг на место. Вот он должен был понять, что тут все-таки какие то документы нужны, какие-то обоснования, там доказательства и так далее. То есть открывают поле широчайшее для злоупотреблений. Причем масштабы этих злоупотреблений, понятно, будут больше, чем все это насилие вместе взятые. Потому что вот эти вот 250 случаев на, на страну, да, в общем, я думаю, что случаев злоупотребления будет больше. Так. И третье, что было, что у нас было третье... Ну, собственно, да, то, что называли э, лишение вне судебное лишение э, человека места проживания. В, в том числе, там, они в своих изначальных формулировках хотели лишать единственного места проживания тоже, и без решения суда. Вот, потом там какой-то, я уж честно, сейчас запутался, какая там редакция была последняя. Я помню, что, по-моему, на момент, когда я выше выступал, э, значит, на, на судебное предписание... По-моему, нужно было уже судебный, какой-то судебный ордер. Но они, естественно, под судебным ордером не имеют в виду, что это судебное заседание с рассмотрением, там, доказательств и так далее. Там такого не было. То есть на, на, гол, на голых э, обвинениях. То есть, первое, еще раз, расплывчатая формулировка. Второе, без всякого вообще там суда и следствия, то есть без э, то, что называется due process, да, то есть без, без, без какого-либо правосудия. И третье, э, лишение человека право пользования своим имуществом, там, либо отбирание там, там, в разных умировках, а не то и то. Вот, собственно, три кита, против которых люди возражали. Я не видел ни единого человека, который всерьез говорил бы, что да, я, мне, мне нужно, разрешите мне, пожалуйста, я хочу использовать домашнее насилие. Да, я хочу. Я, я такого не помню. Вот, если кто, кто не знает, то там, ну это может, какие-то исключения были такие. Я, я таких людей не помню. И все, кто в общественной палате уступал, они вот по этим пунктам проходились, а вовсе не по... То есть, ну, там, естественно, было вступление, что раздутая проблема, во-первых. Во-вторых, совершенно не рассматриваются прочие категории пострадавшие. То есть, женщина, как бы, совершенно владеет этой темой полностью. Типа, она вот их эксклюзивная, и все, больше ничья. Что, конечно же, вранье. Средняя женщина, собственно, и не представляет, какой объем насилия присутствует в жизни мужчины. Просто, ну, как бы, такая тайна, как бы, которая у всех на виду, с другой стороны, она... Как бы, у всех на виду, но при этом не видна. Такой слон в комнате. Вот. Это, заметьте, я сейчас говорю только про физическое насилие. Если мы еще будем считать и психологическое насилие, то, что называется, там, не знаю, выносом мозга, там, пилижом, там, э, газлайтингом и так далее, то тут, я думаю, что, ну, я не знаю, у меня нет таких прям каких цифр под рукой конкретных, но я пальцем в небо скажу, что там женщины должны там в разы превышать. В разы. Так, ну, на, на глаз, не знаю, сравнивая то, что я в жизни слышал, вот, то, что, то, что реально можно отнести к выносу мозга. Ну, наверное, раз в 10, наверное, отличается частота появления этого мужчины и женщин. Ну, 5, ну, 5 минимум, а так скорее в 10. А, отдельный вопрос действительно там доставляет, но они его и не пытаются раскрыть, собственно. Что же заставляет-то вот, когда женщина действительно... Предположим, человек столкнулся с подобным в жизни. Предположим, допустим, э э э, сослагательное наклонение. Предположим, я столкнулся сам лично в своей семейной жизни с психологическим насилием со стороны э супруги. А, допустим, супруга могла бы на моем месте сказать там, типа, что, ну, она, значит, такая там зависимая, то все, вот она не уходит, потому что, не знаю, там, потому что считает себя виноватой. У меня банальный ребенок был в заложниках. Потому что я знаю, как, как поведет себя, и она так и повела себя в судебной системе, да, в природе детей. Вот банальная причина, почему, например, мужчина может оставаться в абьюзивных отношениях. Очень серьезно абьюзивных отношениях. И действительно, вполне вероятно, что однажды когда, там, не знаю, например, будет доза алкоголя превышена, то, да, может снести крышу, и человек может, наконец, сделать что-то в ответ там. Как минимум сказать, и а как максимум сделать. Но почему это произошло? Блин, потому что у вас история блин, несколько лет, когда у вас отношение было такое вот скотское. И, и вы знаете, почему вы не можете эту ситуацию перерывать, потому что цена этого перерывания — это ребенок. Ни у одной женщины практически там, кроме отдельных исключений, такой дилеммы вообще не стоит. Потому что ей на, на тебе, так сказать, и седло в подарок, и ковер, и телевизор. В подарок сразу вручат, а может быть вручат. И, и ребенка заодно. Ну, и, как бы на этом фоне всерьез говорить, там она вот, три, там, не знаю, 3-5 лет ей там, якобы ей там ставят и что-то. Ну, слушайте, я, я не психолог, и то слышу, что какая-то хрень тут звучит. Ну, какая-то хрень. Ну, но... то есть, либо какой-то цикл такой самоподдерживающийся, да, то есть, как бы, что называется, люди, которые играют в игру по ролям. Жертва преследователь, да, потом меняются местами, вот это все, и все это уже описано, все это, и в фильме «Красная таблетка» это было, и Ирин Пизи про это рассказывала, там, и на наши тоже про все про это говорили, там, были неплохие, я помню, было среди прочего, было неплохое выступление, был Медведев и Шишовы, там, на эту тему, они вот время от времени что-то хорошее говорят, и очень хорошая была лекция Капранова на эту тему, попробовать найти, постараюсь найти, ну, кто-то, наверное, осень увидел, Капранов выступал, Именно по этой тематике. Ну, в общем, чтобы долго это не тянуть, скажу так, что, в общем, еще одна левая гитка вот, за Регину просто-таки реально страшно, аж прям вот, то есть, не знаю, рыдать от нее хочется. Настолько жалко. То есть, что, что нужно было человеку с человеком сделать, чтобы заставить его так вот хотя бы какую-нибудь табличку, что ли, держал, там, не знаю, там, или там пальцы скрестил, там, извините, меня взяли заложники, я говорю, потому что в общем, а, как этого актера звали, гусарской балладе. Извините меня, господа, это проверка. Меня заставили эту подлость сделать. Ну вот, Регина никак не сигнализирует, но мы можем только догадаться, что, наверное, заставили, Ну что делать. Хотя, судя по всему, деньги там не пахнут, я так понимаю. А, даже гадать не хочу, ладно, фиг с ними И опять же еще раз говорю, что говорили по Пони все что угодно, их право как бы Пусть говорят, вот. но когда они ведут речь Об изменении законов, вот тут надо быть Внимательным, тут нас это касается Так что, не знаю, если вы считаете Что эта тема вам близка Посмотрите этот фильм, там, ничего нового Там не услышите, вот, только за, наверное, Главная новость это Замена цифры 14 тысяч на 16 миллионов Это единственное, что там Звучит интересно, все остальное, в общем, вы уже слышали так что, так сказать, битва была выиграна, но война продолжается. Так что расслабляться по этой тематике рано. Все. Всем спасибо, пока, удачи, ссылки оставлю в описании.